Всем привет, и я потратил последние свои ли на игру Project Zomboid, поэтому надеюсь, вы поставите этому видео лайк и подпишитесь на этот канал. Знакомьтесь, это Деня, либо же Денис, по фамилии Гей. Мы появились в стартовом доме, в котором, очевидно, не будет ничего интересного, и о, сейчас пойдем на рейд. Найдя в каком-то ящичке э, одежду, я решил незамедлительно ее одеть. Вдруг э, зомби подаст на нас суд за домогательство из-за того, что мы побежали на него с отверткой в одних трусах. Э, кто знает этих зомби? тупые шутки, мои тоже хуй кто знает так, шо у нас здесь так, пойдем к соседу сходим как вы могли понять первым делом я решил разграбить дом моего соседа он всегда меня бесил поэтому как бы я спижу у него все что было в его доме но перед этим я убью еще раз его и его жену. После массового убийства Дэнни решил, что ему мало, и он закричал ⁇ Эй! ⁇ Но я быстренько съебался. Спустя очень долгое время я все-таки решился проникнуть э, в дом соседа. И за мной полез мой друг, которого я решил кинуть, потому что хули, блядь, делить хабар с каким-то чертом. не. -е -е. Еще консервных банок насобирал. Э, соседский дом. Теперь это моя хата молоток взять. Отвертка взять, видимо, он это, кран чинил, чинил, так и не починил я кран. Не найдя ничего в соседском доме, я пошел к другому соседу, и у него было закрыто. Слава богу, окно спасает положение. Найдя много коробок в этом доме, я подумал, что мой сосед решил съехать, но... Видимо не успел, потому что в одной из коробок он забыл топор. О, nice. май! Oh это что, топор? Но недолго длилось мое счастье, потому что буквально через 10-11 зомби... Мой топор приказал долго жить. И я, грустный, потопал подальше от зомбака. Топор сломался! Нет! Чем мне теперь сражаться? Отвер... Ой, блядь. Спустя почти половина часа бегания между четвермя домами и убивания толп зомби, я получил первую травму. Вы суровали продукты из... Ага! Ага! Ага! <связывая> <связывая> Царапина кровотечение, господи, боже мой. Что же делать, с этими? Потеряв много крови, я нашел, как збинтовать свои царапины на руке и решил пойти залутать продуктовый магазин, а точнее, зачистить его? Ага. Неужели я через окна не мог? Ты мертв? Нет, ты не мертв! А, дай пи-пи-пи! Опять? Теперь еще и перелом. Рваной тряпкой еще раз перемотать. Грязный бинт. Убрать бинт. Рваной тряпкой перемотать. Я ж, блядь, это. Ведь что, это перелом, это не перелом, я не понимаю. Навыки. Я, блядь, готов. Тут еще один мудак был. Oh, hey. Мне хочется покушать, да? Набив свой желудок и взяв чуть-чуть еды на будущее, я решил отправиться домой, потому что мой персонаж начинал уже уставать, да, и еще плюс ко всему был перегружен. Блять, ну куда вы лезете ребята? А я неплох. Блядь, в мой дом проникли? Пиздец. Что сделали с моей хатой? Кто этот изверг? А соседская? Бля, и соседская. Ладно, давай тогда в нашу шо? С аккуратом. После проделанного пути, Дэнни вернулся домой. Скинув с себя все лишнее, он решил поспать. Но, к сожалению, из-за сильных болей, Дэнни не смог уснуть и решил всю ночь читать. Прочитав карту не решил почитать книгу Блядь, я умру сейчас из-за того что не пойму как от... как как отменить действия Уйди. Чё она, блядь, перемещается? как Не знаю, что. Выкинуть, блядь. Всё, перестань читать. После долгого чтения и... Ночи отбивания от себя двух зомби, я решил выдвинуться опять, искать что-нибудь для нормальной жизни. Если так можно сказать Если в этом заброшенном мире осталась нормальная жизнь И я решил Двигаться вверх по карте Погнали, еще что-нибудь залутаем Че нам? Блять Давайте вот, вот вверх Вверх по дороге пойдем Мы уставшие до хрена И мы не знаем сколько времени у нас, блять, в мире здесь пустота О, какой крутой забор сженый дом неплохо так где мудак но в домах за забором как и в многих других домах я не нашел абсолютно ничего полезного интересного и так далее давайте посмотрим через сколько же я найду что-то интересное не, походи, погоди. А вы знаете, что я могу вас разгибать? После долгих... Э, долгого пути... Путеше... После долгого путешествия я решил э, залезть в двухэтажный домик и выспаться в закрытой комнате на втором этаже. Э, что, в общем-то, было правильным решением, потому что второй этаж был полностью пуст и я смог э, в том же доме полностью отрезаться и немножко перекусить. После чего, убив хозяев увидев, что к этому дому идет какая-то мини арта, и выше выйдя через заднюю дверь, я покинул этот великий дом. Я поспал, я на грани нервного срыва, вокруг меня толпа зомби. Что может быть и не так? Второй дом. Да, для меня очень много всего. А именно... Опа, курточка. О, бля, это замечательно. Для меня было достаточно большим удивлением узнать, что портфель одевается не как обычная одежда, а берется во вторую руку. Здесь дополнительную руку? О, да. Ему надо было просто взять дополнительную руку. Переложив некоторые вещи в свой новенький школьный портфель, Дэнни решил пойти досмотреть это здание и найти в ванной оставшихся хозяев которые были не так uh, любезны, как их шкаф. <къех> uh, жажда. По-моему, на втором этаже? <къех> меня вообще похою, чел, блядь, ты заебешь. еще не сдох теперь сдох избив всю семью в этом доме я попил и продолжил читать книжки ведь ночь будет еще очень очень долгой Спасибо всем за просмотр, надеюсь ты подписался, поставил лайк под этим видео и будешь ждать новую серию зомбоидов. Или не зомбоидов.